Так, так, печальный человечек какой-то. О боже, он хочет покончить жизнь самоубийством. Но, дружище, не надо. Вот, молодец. Не стоит этого делать. Так, полицейский лежит рядышком. Дружбанная наверное, наш. А он кто-то или зомби, или что-то такое. Тоже полицейский, походу. Попал в капкан. Душбан все-таки не кидает это надежды покончить жизнь самого дружище, не надо, не стоит этого делать зачем ты это делаешь а он зомби такой раз, раз, пытается вырваться из капкана так. Неужели покончит жизнь самоубийством? Или убьет своего дружбана? Что-то с дружбаном не так. А Нет, все нормально, помогает стать ему. он зомби не убил О, нам показывает город так напоминаю, игра называется help me please так город весь руина за, гор... за стенами ходят зомби машина разбитые Вертолет разбитый валяется Зомби кушает кого-то Ну что я могу сказать? Красиво сделано. Food Market. Везде зомби. Везде они.. Все, везде, где можно, везде зомбики. Я так понимаю, нам по, это, по этим всем местам. Местам надо будет бродить. В окружении одних только зомби. Это походу какой-то остров Что такого плана Дружбан показывает. Бери колесо и кати отсюда. А, нет, на автомат показывал. Ладно. Дружбанчик, ну что ж ты творишь-то? Не надо, не стоит это... О, боже. Все, пойдем.